вот эта канализация, которая прямо на этом самом торчит. Вот это мой высший дом. Я, ага. Вот это мой дым, высший дом. меня меня знали поэтому выкопались вот это мы теперь снимаем я сейчас сниму полностью всю улицу на которой я жила и там где я была плохая я их все везде провоцировала они у нас все хорошие такого посмотрите за какими заборами все хорошие живут когда я жила на этой улице везде были низенькие заборы и все друг с другом общались а теперь все закрылись кровлей и и никто друг с другом не общается. А вот здесь же наша православная семья здесь десятью детьми держит автошколу, вот. но с ними пообщаться очень сложно. Вот посмотрите внимательно в то, что кто во что превратилась наша улица. А сейчас мы уже подходим к другому дому. О, вот здесь когда-то с этого дома все началось, но уже того дома нет. Снесел жал, старая бабка, там держала татаро монгольский игр. Теперь этот дом продали, построили большой дом. А рядом с татаро-монгольским игом. Да. Татаро-монгольская чехана, Которая. И теперь вы сейчас все прекрасно посмотрите, что происходит здесь. Как был срач, так и остался. Теперь посмотрите, что превратились частные дома. в Продавать так, естественно, нельзя. Это не гигиенично, не рекомендуется. Вот здесь у нас тоже либо воровская малина, но то, что здесь самогонный пункт, и здесь самогонка торгует, это уже прошло. А здесь у нас самый тот большой блатной, который сбил меня в самый первый раз. Вот. Да, я потеряла сознание, даже не могла понять, почему я вышла. Почему я вышла в магазин за хлебом, а меня избили. Вот. И теперь вот здесь посмотрите. Что вот здесь как вот вот внимательно? Здесь жил алкоголик, и его уже давно нет. Но живет монгольский вид. Так вот. что видите, говорю, какой порядок на улице. Я же была плохая, я здесь все поддержала в беспорядке. Вот посмотрите, какой порядок. Два года у меня уже нет на этой улице. И вот посмотрите, что здесь происходит. Горы. горы мусора, горы. Просто горы, большие дома, а вокруг все в мусоре. А вот это, вот этот циганский переулок, видите, спокойно веку жили цигане. И посмотрите, как здесь чисто. Так что, уважаемые товарищи, делайте выводы, плохая я или хорошая. Это будет помещено в YouTube и будет предоставлена вам возможность оценить.